Здравствуйте, я Наталья Некрасова, савтор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. Сегодня у нас вторая часть по вязанию вязального марафона и кички -митль. У нас сегодня очень простое занятие. Мы должны будем связать квадратик. Видите, у меня написано квадрат, зеленый. Мы на прошлом занятии с вами сделали петельную пробу для кулирки. так кулиркой вяжем квадратик. У меня он будет зелененького цвета. Со сторонами 25 на 25, 25 сантиметров, умножаем на нашу уже известную петельную пробу и получаем, что у меня набирается 80 петель, провязывается 100 рядов, закрывается, все, квадрат не имеет никаких открытых петель, 80 петель, набираем бросовой ниткой, если у вас машина с нитеводом, сразу, если хотите косичкой, хотите обвивом, как угодно, но... Все равно вам придется как-то обрабатывать края, поэтому набирайте, как вам нравится. 80 петель кулиркой, без отделки, без каких-то цветов. Одним цветом, зелененьким, провязывайте квадратик. 80 петель на 100 рядов. Вязаный квадратик это задача первой части нашего марафона. Присылайте фотографию вашего вязаного квадрата и домашнее задание первой части считается выполненным.